Производство кинокомпании «Колумбия» Любовный роман По рассказу Урсулы Перет В главных ролях Дороти Маккейл и Хемфри Богарт. Оператор Тед Тецлев Сценарий Джо Верлинга, Монтаж Джека Дениса. Режиссер-постановщик Торнтон Фриланд. В фильме также снимались Хейл Гамильтон, Холливелл Хопс, Астрид Олвин, Джек Кеннеди, Брэдли Пейдж, Барбара Леонард и Гаррет Минджер. Скажи мне, Фелис, что бы ты, ты одела на моем месте, если днем придется одевать и шлем? Что-нибудь выдающийся. О, всегда были крылья. Я хочу взбодриться, а если взбодриться, да будь я его по очередь, и все равно я буду летать. О, о, я, знаю, о, о you you летать. я знаю, о чем вы говорите. Научиться летать. Я знаю, вы этим хотите to заняться. To Кто тебе I это сказал? Об этом была статья в журнале «Тентакль». Ты читаешь «Тентакль», Фелиция? О, нет, я туда пишу. Да ничего такого. Маленькие параграфы только. Они ведь представляют самые знаменитые салоны красоты. Да. Я рада, что мне это сказала. А ты что-то отсылала туда обо мне? Ну, отсылала. Я сразу могу это сказать. Ты ведь наплела им про мою помолвку с Брюсом Харди, не так ли? Но ну, видите ли, я это отрицаю. Это неправда. Кое-что было, но никаких бумаг не подписывалось. А если с его депрессией станет все хуже, то и вообще никаких перспектив не будет. Это ты тоже отожлешь? Ну, он такой приличный из себя. Вообще-то, у мистера Харди астма, и он чокнулся на ней. Только об этом не пиши, это засекречено. Ой, я понимаю, мисс Оуэн. Арвар Фелис. Арвар мадемуазель. Оу, мисс Оуэн, не говори мне лишнего, Анатоль. Буквы written. я тоже разбирать умею, что ты там What пишешь? В настоящий момент I я выписываю счета. Uh -huh. uh -huh. А I'm чего бы тебе не прислать мне oh, счет oh, сразу? Ой, мисс Оуэн, я уверен, что... Так, давай там все. Да. Yeah. Yeah. Yeah. За март 56 долларов, за апрель 81. Дай мне чистый бланк чека, Анатоль. Непременно. Заполни сам сумму 10 и 10 долларов для Фелиции. Большое спасибо, мисс Оуэн. Мартин, ты знаешь, где теперь летают? Да, мисс Оуэн, над мостом Квинсборо, где-то в часе езды отсюда. Позвони им по телефону, да? Скажи, я буду там через 20 минут. Слушаюсь. Эй, Геллиган, видишь там облако? Да. Как высоко, ну что думаешь? Ну, думаю, что пару тысяч футов над нами. Я пролечу сквозь него сегодня. Да? Ага. Значит, уже закончили свое наземное обучение. Ага. Все знаете о самолетах. Ага. Да скажите, почему они взлетают? Я не хочу знать, почему они взлетают. Это тема для Лосана. Я вот вожу машину с 12 лет, но никогда не заглядывала под капот. И вы чувствуете, что готовы взлететь? Готовы, да я просто умираю, как хочу взлететь. Ну, хорошо. Эди. Yeah. Да. Yes. Да. Мисс Оуэн, мистер Мартин. Здравствуйте, здравствуйте. Мисс Оуэн, здравствуйте. Мисс Оуэн хочет you. совершить сегодня свой well, первый полет. Yeah. Прекрасно. Ты You're будешь пилотировать. О, oh, well. прекрасно. Yeah. Мисс Оуэн, you идите вместе с Эдди и извините yeah. минутку. Minute, Гиллиган. Гиллиган, давайте отойдем. Если ты не возражаешь, я не полечу с ним. Почему же нет? Знаешь... Well мой отец был врачом, и перед тем, как он умер, он мне много рассказал о болезнях. О болезнях? Не смотри. Иногда человек и не знает этого. Посмотри на его глаза. А что у него с глазами? А разве ты не заметил? Нет. У него желтизна в уголках глаз. Да, ага. Заразная вополепсия. Очаговая, возможно, но способна разразиться в любую минуту. Вообще-то я бы не обратила внимания, но подцепить болезнь в первый полет... Oh. Ну, конечно. Не вини себя нисколько. Hey. Эдди. Yeah? Да? Не надо. Ну oh. вот. Теперь мне надо найти кого-то еще. Знаю кто. Конвей. Я за него ручаюсь. Много лет знаю его, он просто так болтать не станет. Эй, Келлиган, да. А как звали того парня, который читал мне как-то лекцию по элеронам и системам контрольного управления? Ну, он такой с темными волосами и карими глазами. Ой, смотри, вот он. А, Леонард. Он уже не тратит времени на полеты. Больше занят среди stand. технического персонала. ты же сделаешь исключение ради меня, не так ли? А почему бы и нет? Эй, Джим! Здравствуйте, мисс Оуэн. Здрасте. Мисс сегодня взлетает, Джим. С тобой. Со мной? Да. Yeah. По yeah. собственной просьбе. Я суверен. So yes, Мне кажется, что ошибки могут исправить такие инструктора. Вы не против? Вовсе нет. Пойдемте. Спасибо, Геллиган. Ты там смотри, Джим. Hey, ну что такое-то, штурман? Skipper? Я что, I прокаженный или как там? Не знаю, Эдди. У тебя... Щёлтизна в глазах. Yeah. Да? Yeah. Да. Yeah. Тебе не помешает навестить врача. Hey, это вам. И это самый красивый шлем из всего, что у вас есть. Ну вы же не собираетесь сейчас фотографироваться, а? Вам не нравится летать с людьми, да? Да нет, не то чтобы. Просто начинаю себя чувствовать, как кто-нибудь с Куни-Айленда. Но ведь это весело. А я здесь не для веселья. В этом-то и проблема авиации. Многие думают, что это развлечение, что-то вроде американских горок, чтобы взбудоражить себя. И особенно женщины таковы. А разве женщинам нельзя себя взбудораживать? Ну, можно, как мне представляется. Залезайте вот так аккуратно руку смотрите все нормально hey, вот держите спасибо вы уже обедали Ой, что же это я... Ну, может, завтра мы бы с вами могли бы... Причина, по которой я спрашиваю об этом, в том, что в первый полет лучше отправляться до обеда. Знаете, некоторых Maybe людей это тошнит. Может быть, я отличаюсь от некоторых людей? Вы так думаете? Вы забудьте, что я женщина, и покажите мне хорошее шоу. Если вы сделаете что-то, я подхвачу. Зажигание! Зажигание! От винта! От винта! Ну, терраферма. Yeah. Да, чем ближе к ферме, к ферме, тем дальше земля. В следующий got, раз, когда мы полетим, вы можете little сделать что-нибудь yeah. впечатляющее, а? Спасибо. Был бы признателен, если бы вы меня подкинули до города. Залезайте. приехали. Вот только не знаю, как you это получилось. Мы должны были погибнуть дюжину раз, это точно. Why этого не случилось. Like Почему вы так поступаете? Только dead. не говорите мне, что no, вы испугались. Вообще-то определенно was. испугался. Да и сейчас еще боюсь. Ох, ох, ох. Я не хотела you. вас напугать. Пойдемте, я вас right. угощу. Выпьем вместе. Я согласен, если позволите мне угостить самому. Ну, хорошо. А здесь можно свободно разговаривать? Это лучшее место в городе для этого. Пойдемте. Здравствуйте, все! Смотрите, кто со мной. Хочу, чтобы вы познакомились с моим добрым учителем, мистером Леонардом. Мистером Леонардом. Мистером Леонардом. Миссис Скайлайт, миссис Уэдмон. А, неважно, вы в не запомните всех. Я вам так скажу, зовите всех мужчин айками, а женщин найками. Киби, Киби. Принеси нам обоим выпить. Извини, только ты ведь не убежишь, да? Нет. Я сейчас вернусь, устраиваюсь как дома. Поставь мне сердечко. Что там открыто? Шестерка открыта. Хорошо, я беру ее. А на нос. Мелочь на нос. Ну давайте, поехали. Давайте, мисс. Давай, давай, Джейк. Ах, ну что ж ты. Ну опять. Please, Linda, please. Пожалуйста, Линда, пожалуйста. Ну почему же ты не хочешь меня I've забрать с собой? Я же тебе сказал, я не могу тебя взять сюда. Ну почему нет? Ну, во-первых, ты не приглашена. Есть несколько других причин, но я уже опаздываю. Но как-нибудь я тебя возьму с собой. Ну хорошо, папочка. Ты знаешь все в лучшем виде. Можешь взять машину, Линда, увидимся у парковщика после представления. Хорошо, папочка. Давай вперед. Езжай в заведение, Текилл Джо. Приветствую, Киби. Здравствуйте, сэр. Да что ж такое. Ну вот опять. Да давай же в конце концов, когда что упадёшь-то. Ну нет, I'm хватит like... уже. Ох, это все ты. Привет, Брюс. Я только что проиграла свою рубашку. Я тебе новую куплю, годится. Это меня утешило. И, кстати, что насчет нашей помолвки? Я уже устал ее отменять. А я устал ждать тебя, когда ты ее примешь. Мы пойдем. Я только что пришел из твоего банка. Ты его купил? Не вполне. Мне позвонили сегодня утром и сказали, что ты вышла за пределы расходования средств. И что? Мне пришлось заехать и уладить вопрос. И сколько? Нет, да какая разница, разница? ты сделала приличную сумму на рынках на прошлой Everybody неделе, так что не все экономить. в порядке. Нет, не в порядке, мне нужно but экономить. So. Ведь все экономят, у нас же кризис, yeah, так пишут в газетах. Мне бы хотелось, чтобы ты прекратил рассказывать мне, как тратить деньги, plan, рассказал бы, как лучше их сохранить. Have to have to я могу предложить план, но ты экономить не хотела no? никогда. Like Нет, я чувствую, будто уже экономлю. Я продам дом. Ты совершишь ужасную потерю. Это же все, что у тебя осталось. Нет, не все. У меня все еще есть киби. Точно. Я избавлюсь от Киби. Ой, Киби! Киби! киби. Поди сюда. Алле, оп! Давай сюда. Давай, вставай вот здесь. На кушетку. Да что такое? Да что вы со мной идете? Давай, давай. Дамы и господа. Мой бизнес-менеджер только что проинформировал меня, что я прижата к стене и должна сбросить какие-то мои активы. И я решила продать Киби. Мы были вместе 30 лет. Он немного бэушный, но солиден, крепок, опрятен, и может торговаться. Посмотрите на него. Вы знаете, что на нем очень ценная одежда. Кто начнет? Я? Ну хорошо, Нейл, давай ты. Так, народ, что я могу предложить за этот прекрасный экспонат с развалин? Редкий экспонат. Настоящий антиквариат. Изысканный мрамор. Гарантируется, что не бьется, не промокает. Мил, я только что получил твое сообщение. Мне вообще повезло, что я успела подойти. Ты спросил мисс Ленни, ты просто забыл, что мое сценическое имя Ли. Линда Ли. И слушай еще, Джим, девушкам в театр звонить нельзя. Лучше тебе этого не делать. а куда же мне еще звонить? Я пробовал добраться до общежития, туда позвонил, но тебя там не было. Но мы после шоу тоже репетируем. Ты о чем то думаешь там? Послушай, малыш, я поговорил со своим другом насчет работы в офисе, и он сказал, что все нормально. Он сказал, что было бы лучше, если бы ты что-то понимала в сценографии. Но я думаю, что ты быстро можешь этому научиться. Да, да не надо мне никакой работы, работы в офисе. И так ты хорошо быть той, кто я ты есть. Ты и платит Но хорошо. А ты, ты будь хорошим ты мальчиком и давай там летай на своем Но летающем змеи. В другой раз. раз. Завтра хорошо. Ты Джим, не, не надо идти. Позвони мне, ладно, и смотри, чтобы тебя там молнии не ударило. Прощай, дорогой. Кто это был? Брюс, Брюс Харди? Нет. А well, кто это был? Ты ревнуешь? No, не дури, я никогда не ревную, не дикарь все-таки. Кто it? это был? Мой брат, дурачок you? ты. О, oh. что? Oh. Oh. Oh. Oh. Ну, я знаю, как оно всегда бывает, когда не присматриваешь. И Я слишком много о тебе думаю, чтобы позволить тебе идти куда угодно. К тому же твоя задача — развивать знакомство с Брюсом Харди. Действие начинается. По местам, пожалуйста. А ты никогда не ревнуешь к Харди. Джордж, а чего ради? Бизнес есть бизнес. Такой парень может делать деньги на любом рынке. Ничего, кроме уважения, у меня к этому парню нет. Он сделает тебя знаменитой, а меня успешным. Думаю, что ты Умная девушка. Руководствуйся моими наставлениями. Разве я не всегда делала то, что мама говорила? Давай, давай, иди уже, занавес. Пока. Войдите. Пора бы уже уборщика пригласить. Ой. Hello. Здравствуйте. Hello. Здравствуйте. Oh, me, Простите меня, я expecting... вас не ждал. Oh, all да все нормально. Right. Right. Зашли бы ко мне вечером и увидели бы больше, чем мои плечи. Так же, как я вижу ваши. Это было бы потрясно. В смысле, я надеюсь... А как вы нашли, где я живу? мне рассказал. Oh, Хотя он и не but хотел, но я его заставила. Я I хотела сказать talk, вам кое-что раньше, но мне сообщили, что у вас нет no, телефона. No, да, у меня его нет. <laughs> а <laughs> почему? <laughs> В чем <laughs> смысл? Ну, видите ли, я так работаю. Если бы у меня был телефон, мне бы люди звонили, и я бы много времени тратил зря. Ну тогда я не буду вмешиваться в колеса прогресса. Да нет, все нормально. Мой рабочий день все равно подходит к концу. В полдень? Ну в это время у меня заканчивается работа. Я встаю, то ведь в 6 утра. О небеса! Я в это время ложусь в кровать. Я даже еще не завтракала. О. Погодите минутку. Может я вам предложу что-нибудь еще? Да. Объяснение. Почему вы сбежали от меня прошлой ночью? Ну, я допил свой напиток. И вы думаете, что это вежливо, уходить не попрощавшись. Я подумал, что если привлеку ваше внимание к этому, то вы станете меня уговаривать, побыть там еще. А вы не хотели? Нет. Почему? Мне было скучно. Уже много лет, как я закончил колледж, и с тех пор бурлящая юность ощущается как тяжесть на шее. У меня тоже. Зачем же вы такое устраиваете? Ну, мне больше нечего делать. А, а, можно, можно мне еще и чашечку кофе? Sure? Конечно, yeah. можно. Прекрасно. Где же ты? А, вот где. А черт. Ой, спасибо. Ничего, если я извинюсь и одену рубашку. Давайте. Спасибо. Простите мне мое невежество. А что это такое? Посмотрите, как следует на это. Это мое дитя. Это то, ради чего я родился. Ради чего ходил в школу. Ради чего живу. Вот ради этого. А то. Это самая лучшая модель в мире. Когда-нибудь все смогут приобретать такие, и вы услышите, как они, словно пчелы, будут жужжать в небе и потом... Ой. Вы простите меня, я говорю, словно фондовый брокер. Простите. Нет, что вы, я никогда не видел столь увлеченного человека в моей жизни. Расскажите мне еще. Ну что ж, тогда возвращаюсь к работе. Я сделал для авиаторов и для авиамоторов то же, что Форд сделал для автомобилестроения. Это дешевое изделие того что его может купить кто угодно. Правда? Да. Здесь заложена схема безопасного воспламенения, так что самолет никогда не загорится, не взорвется. Смотрите сюда. Видите, это маленькое... Скажите, вы понимаете, в чертежах... Ой... Чертежи? А, да, понимаю, я все понимаю в чертежах. Ah, ну, here. прекрасно. Идите сюда. Тебе надо прекратить мельтешить с Харди. You've надо взять его on. в оборот. How? Да как же. Jesus. Господи, Линда, ты же не дитя в лесу. В лесу. Ты никогда не слышала о содержании? содержании? Ты, ты имеешь в виду быть рядом с ним и подсказывать? Конечно. Я тоже иду на жертвы ради твоего же блага. Да? Но Харди, Харди уже помолвлен, не, не так ли? Ну так ты можешь не его не в это этом прервать. Где пожарный выход? Это не Харди, Харди. Он, он бы не стал гудеть. Ну, а если это не Харди, Харди то кто же это? Кто, кто бы это ни, ни был, ты здесь ждешь трамвая. Hello, Здравствуй, Линда. Why? Привет, Джимми. Hello, Заходи. On, Спасибо. Мистер uh, Киллер, мой Jim. брат Джим. Здравствуйте. Рад с вами познакомиться, мистер Ли. Сюда Шли. Леонард. точно. Я забыл. Мистер Киллер дает свое представление в следующем сезоне. Он показывает мне наброски на первое действие. Смотри. Превосходно, правда? Мистер Киллер полагает, что и для меня найдется место в его шоу. Да, самая главная роль. Если у меня все получится, то думаю, Линда станет звездой миллионов. Не думаю, что такого рода идеи серьезно гнездятся в вашей голове. Вот таковы вы все братья. У меня тоже есть младшая сестра, и я всегда назидаю над ней. Но поверьте мне, мистер Ли... Леонард. Мистер Леонард, у Линды есть талант. У нее вообще есть все для этого. Как долго ты живешь здесь? Где-то неделю и около того. Видишь ли, это квартира Софи Токен. Она улетела на несколько месяцев в Лондон, так что я позволил Линде пользоваться апартаментами, пока хозяйки не будет. Вы не встречались с ней? Ой, потрясающая девушка. Ну как тебе нравится? Жить здесь было бы дорого, мне бы не хватило моих доходов. Как ты заполучил мой адрес? Справился у твоей квартирной хозяйки. От нее я и приехал. Почему ты не сказала, что переехала? Я хотела тебя удивить. Хочу, чтобы ты посмотрел на все остальное. Отсюда очаровательный вид, Джим. Посмотри, какой вид из этого окна. В ясный день я вижу Стейтен Айленд. Джорджи, Джорджи. Надо бы его отсюда спровадить до того, как Харди придет. Точно. Положись на маэстро. Ну, мне, пожалуй, пора. Нужно встретиться с двумя музыкантами. Можете как-нибудь тоже приехать посмотреть. Рад был познакомиться, мистер Ли. Где ты его откопала? Да он нормальный. Ну? Я готова выслушать твое мнение насчет моей новой квартиры. Как она тебе нравится? Слишком роскошно, на мой взгляд. Вот так вроде ничего. И слушай, сестренка, в следующий раз, когда будешь переезжать, я бы хотел, чтобы ты дала мне знать, куда ты переехала. Достаточно трудно искать тебя, если вот так... Я хотел тебе позвонить, you? как у тебя дела-то well, на аэродроме. Вот как раз из-за этого я и хотел тебя увидеть. И я ухожу оттуда. Я уже уведомил Гиллигана. Почему? Хочу начать свое новое дело. Я накопил достаточно денег, чтобы создать свой собственный мотор. Ты ведь не собираешься жить вечно в этой квартире? Нет, не вполне. А что? Потом? Скорее всего, мы переедем в Детройт. Мы? Да, видишь ли, Детройт более промышленный центр, и там гораздо проще построить самолет. Думаю, что через пару месяцев можно будет отправляться. Где-то так. Ты поедешь, а я нет. Но ты же не думаешь, что, думаешь что я тебя, тебя здесь оставлю одну. Ты же слышал, как Джордж, и мистер Киллер, сказал, что я буду звездой в его следующем шоу. Не. О, нет, о, да! О, не....... Нет, послушай, Линда. Извини меня, Джим. Джин. Да. Вам звонили из театра Мисли и просили <Unknown> и срочно туда приехать. О, да, я сейчас же выезжаю, да. Спасибо. Ой, Джим. Это из театра звонили. Я им нужна на репетицию прямо сейчас. Как думаешь, пол, как когда же мне можно будет украсть хоть один час твоего time. столь ценного времени? Can, Конечно, that's это that's произойдет, that's милок. Maybe Давай как-нибудь на днях that's пообедаем, that's и, that's возможно, that's that's возможно that's that's я приготовлю that's that's that's твои любимые that's смешные that's плюшки. Пока, Линда. Пока, Джим. You я тебе позвоню. Ой, папочка! Без тебя no мне было be так be одиноко. Я думала, что ты никогда не приедешь. Джим Леонард, известный механик, разрабатывает новый мотор. Он открыл свой офис в стендард-билдинг. Письма были? Пока что только считаем. Телефонные звонки? Нет. Нет только счета. Ну, well, ладно. Раз ты меня сюда затащила, как ты говоришь, еще раз зовут этого человека-то? Дай-ка вспомню. Линго, Лонго, Леонард. Да, точно, Леонард. И запомни, я против этого. Почему, Брюс? Я думаю, что это глупо, тратить деньги на какое-то тупое развитие трубопроводных мечтаний. Это не трубопроводные мечтания, это самый лучший мотор в мире. Откуда тебе знать столько всего про мотор Леонардо? Ну, я с ним рассматривал чертежи как-то. Хотелось бы мне, чтобы ты умела читать чертежи. И прислушиваться к разуму. Если, если я сделаю миллион долларов на этом, то я смогу дальше прислушиваться that, к разуму. А если я разорюсь, я смогу позволить себе этого не делать. В таком случае, я надеюсь, что ты разоришься. Да, но я не разорюсь. Ты сам захочешь все свои деньги вложить в этот мотор, я это точно знаю. Ну, я пойду и посмотрю, что это такое. Но на одном условии. Ты со мной отобедаешь. С радостью. Ну, хорошо. Тогда в 12 и я плачу, договорились? Свидание быть. Мистер Леонард, он вышел. Well, Это funny. очень весело. А мне мой секретарь ничего me. не сказал. Моя фамилия Харди. Ах да, теперь я yes, помню, да-да-да. Мы договаривались о встрече. Моя фамилия Леонард. Здравствуйте, мистер, мистер well, Харди. Да, но вы только что сказали, что... Да я знаю, я сказал, что я вышел, но не для тех, кто по делу пришел. Видите ли, я подумал, что вы коллектор. Разве я похож на коллектора? За последний месяц для меня все стали похожи на коллекторов. Кстати, и на этом мы могли бы делать дела. Если, к примеру, вам интересен металлический лом. Металлический лом? Да, так. О! Должно быть будет это тот мотор, о котором я так много слышал. Похоже, что себе лично вы не так уж много думаете. Мистер Харди, это лучший из когда-либо сделанных моторов. Он самый дешевый, самый мощный, безопасный и быстрый. Я уже тысячи человек сказал об этом, я доказал это, докажу и вам. А когда я закончу и закрою за вами дверь, вы точно не вернетесь никогда. Да? Почему вы так думаете обо мне? Так поступали все остальные. Вообще, люди больше заинтересованы в покупке акций на фондовой бирже и золотых шахт, вместо того, чтобы вкладывать деньги в нечто реальное. Я не могу продать мотор, не могу даже Сдать его? Должно быть, я худший, худший продавец в мире. Нет, меня вы уже зацепили. Да? No Мистер Харди, я не позволю вам покинуть этот офис, пока вы не выслушаете меня. Если вы будете вкладывать такие вещи, то вы не просто будете реализовывать инвестиции. Вы будете творить историю, это король воздуха. Когда-нибудь такие моторы обогнут земной шар, и если мы будем их производить, мы станем более популярными, чем радио. Ни одна семья не сможет обойтись без этого. Это очень смешно. Хочешь верь, хочешь нет, но я его убедил. Он вложил пять долларов для разработки такого же мотора и сказал, что найдет еще людей, чтобы увеличить объемы. Что ты об этом думаешь? Я думаю, что это нечестно пускать в это дело всех, кроме меня. Мне не нужны твои деньги. Видишь ли? Я бы хотел, чтобы у тебя не было никаких денег. Лучше бы ты разорилась. Почему? Тогда бы. Мы начали как равные. Чарли. Да, сэр. Ты уверен, sure, что мисс Оуэн не еще не приходила? Абсолютно, мистер Харди. Я высматриваю ее повсюду. Ну ладно. Right. Ну теперь, раз ты на пути к тому, чтобы стать успешным, чего бы тебе не потратить время на веселье. Давай в гольф поиграем. В гольф. Но это не вполне idea, совпадает с моим представлением о мужской работе. Oh, ты должен малость расслабиться. Play. Тебе надо научиться играть. Play. Play. Играть? Играть. Кажется, me я как-то слышал это слово ранее. Но ты забыл, что оно означает. Я знаю, mean. как играть. Ты был моим инструктором, in теперь мы поменяемся местами. Когда мы start? начнем, учитель? Ну и чего ради ты хотел меня увидеть? Я накопил пару тысяч долларов и подумал вложить их в твою компанию. Это было бы здорово. Я рад, что ты будешь у самого истока предприятия. Приходи в офис, и я обо всем позабочусь. Не стоит беспокойства. Я передумал. Это почему? Мне понадобилось для этого долгое время. Я работал как заклейменный ради этих денег, и я не король, чтобы взять их и выбросить. Я не понимаю тебя, Гиллиган. Ты всегда верил в этот мотор, и что заставило тебя передумать? Ты заставил. Если ты в свое дело не веришь, то как я могу поверить? А кто сказал, что я не верю? Если ты веришь в него, то почему ты над ним не работаешь? Я не ожидал увидеть тебя, как ты все время будешь бегать, словно собачка с этой глуповатой бездельницей. Минутку. Ты мой друг и старше меня. Но я не позволю насмехаться об этом. Вот именно. Именно потому, что я твой друг и старше тебя, я позволю себе сказать то, что я думаю. И я это сделаю. А когда закончу, можешь дать мне по носу, Оно того будет стоить. Ты можешь болтать обо мне, но, пожалуйста, оставь ее вне этого. Да, вот именно. Если она будет вне этого, то и с тобой все будет в порядке. В этом проблема. Ты потерял свою энергию. Ты пренебрегаешь своей работой. Ты идешь вверх, но на самом деле тащишься за юбкой. С этого момента, как только ты с ней связался, ты изменился. Ты перестал быть мужчиной. Ради чего? Возможно, я смогу стать заколкой в пряди ее волос. Ты так много времени провел с ней, и так и не понял, что нефть и вода не смешиваются. Нефть грязнее воды, а вода ослабляет нефть. Это плохая смесь, парень. В ней нет силы. И в конце концов все развалится. Ты поможешь мне завязать галстук? Вот так, повернись. Знаешь, ты старый Брюзга, Гиллиган. У меня полно энергии, просто я ищу свой ход. И я не пренебрегаю своей работой. Просто я обнаружил, что в мире много всего разного. Знаешь, в прошлое воскресенье она рванула за 100 миль в час, а там яма. Ой! Короче, я тебе так скажу, никогда из джентльмена не получится джентльмен. А я тебе так скажу, никогда из мужчины не сделать мужчину, или не сделать его каким-то еще. И я тебе здесь и сейчас говорю, у тебя потрясающая работа, которую ты размениваешь на пшик от пудры. Ты собрался в Детройт, чтобы делать свои моторы, и что случилось? Ты познакомился с этой пушистой цацией? Я остался здесь, я тебе так скажу. Она из тебя сделает напрасленным, как она это делает из всего остального. Время, деньги, женственность, все у нее пущено на смарку, и все это знают. А теперь, если хочешь, успей мне нос. Давай, иди отсюда, Гиллиган. Давай, уходи отсюда. Глупец. Ой, привет. Evening, Добрый вечер, сэр. Oh, uh, Добрый вечер, Кипи. Позвольте забрать вашу today? шляпу и трость, сэр. Благодарю. Me, Прошу But прощения, time, сэр, sir? на ваш галстук, сэр. If I may take Позвольте мне, activity, сэр, взять на себя это. Well, uh, Вы очень любезны, Киби. Боюсь, что мой слуга the сегодня the был малость небрежен. Likely, Скорее всего, sure. так и есть, сэр. Mind, Позвольте, сэр. Доброе утро, сэр. Ох, доброе утро, Киби. Да. Это просто... Вряд ли это подходящая одежда для утра буднего дня, но видите ли, я прошлой ночью был на гулянке и не успел опомниться, как уже и... И вот раз, и солнце взошло. Вы же знаете, каково это иногда бывает, Киби. Да, сэр, да. И раз уж я с вами столкнулся, хотелось бы позавтракать вместе с Мисс Оу. Она, кстати, встала? За все время, что я ее знаю, она никогда раньше обеда не вставала. Ах, надо же как. И как долго еще можно ждать ее, Киби? Я проработал в этой семье 30 лет, я пришел сюда еще до того, как мисс Кэрол родилась. Вы бы видели ее ребенком. Ее отец называл ее маленьким спортсменом. Самый замечательный ребенок, сэр. А что такого замечательного в ней было? Она никогда не плакала. Ее отец сказал, что она не знает, как это делать. Что останавливает тебя, глупец? Yeah, sir, a... Да, сэр, она просто сорванец какой-то. Когда ее отец... Эй, Киби! Завтрак! На двоих, мисс? Да, Киби. Хорошо, мисс. <звучит> Дорогая... За Make вас, месье. Давай за нас двоих. Слушай, Кэрол, ты выйдешь за меня замуж? Ты делаешь предложение, потому что пришел ко мне прошлой ночью, и потому что кое-что произошло сегодня утром? Это не так. Я давно хотел уже сделать предложение, но только, только что... Well, ты из мира Картье, а я из мира Вулварта. У тебя куча денег, а у меня нет лишнего цента. Это меня останавливало. Это и многое другое. Как-то? Да какая разница? Я знаю, что все делаю неправильно. Просто потому, что я в этом деле новичок. Я раньше никогда не влюблялся в девушек. Я даже не знал тех отличий в девушке, которые ты заставил ощутить. Люди, которые меня знали, перестают меня узнавать. Да и сам я не узнаю себя. В моей голове никого, кроме тебя. Толку от меня без тебя не будет никакого. Пожалуйста, выходи за меня. Нет. Тебе не нужно давать мне каких-либо объяснений, если ты этого не хочешь, но мне хотелось бы знать все же, почему. Потому что ты мне нравишься. А ты сказал, что без меня из тебя не будет никакого толку. Это не так. От тебя со мной не будет никакого толку. Ты говорил о моих деньгах, но я не закончил. Я хотел сказать, что не притронусь ни к единому центу. И мы будем жить на то, что mm -hmm. я смогу заработать. Поначалу, конечно, mm -hmm. этого будет немного. Тебе не хватит даже, чтобы заплатить моему парикмахеру. Я ужасно экстравагантна, Джимми. Ты хочешь хамут и хочешь крылья одновременно. You know. Я потяну I тебя вниз. Already. Я это уже сделала. Я сбила тебя с пути. В you know, последнее been время been ты не разговариваешь you. толком. Ты играешь в гольф. Ты уделяешь внимание мне вместо своей работы. No, Нет, Джимми. No Это не есть хорошо. Ты куда-то пойдешь. Я для тебя объездная дорога. Не давай никому I'm сбивать you. тебя с пути. Я говорил о, о тебе с Киби сегодня утром. Он сказал, a... что твой отец для тебя придумал, тебя придумал a... прозвище. Маленький спортсмен. И я могу понять, why. почему. Ты не изменилась. Я мудр, дорогая моя. Твое разорение только бросит тебя в мои объятия. Ты самая замечательная женщина из всех, кого я встречал. Я даже не знал, что такое изумительная женщина. И только одно... Только одно я хотел бы знать. Нет ли кого-то еще здесь? Нет. Нет. И никогда, и никогда не было. И никогда не будет. Вот это я и хотел услышать. Как ты это скажешь? Я больше никогда не буду сбиваться с пути. Все, что я хотел делать для себя, теперь будет по-другому. Я хочу нокаутировать этот мир ради тебя. Я тебе покажу. Вот увидишь. Джимми, ты куда идешь? Схватить мир за хвост, чтобы принести его тебе. Эй, oh, такси. Hey, 28, восточная 42 вторая. Мистер Леонард забыл свою трость. Well, Ничего страшного, Киби. Ему она не нужна. Yes? Да. Oh, Один moment, момент, пожалуйста. Миссис Mr. Стефалденес. Я break. хочу обсудить дела well, с тобой. It, right? И все, да? Я передал дела по Леонард Моторс своему компаньону. Они полностью все профинансировали, и пришел очень даже удовлетворительный ответ. Мне это отрекомендовали, и теперь я этим займусь. Ну и? Ну и за последние несколько недель ты больше всего времени провела с молодым Леонардом. И я хотел бы знать, что это такое. Ты интересуешься моторами или мужчинами? С точки зрения бизнесмена, что должно быть на первом месте? С точки зрения обожателя, ты вряд ли можешь ожидать от меня финансирования соперника. Брюс, я могу честно сказать, что он тебе не противник. Но в таком случае я тебя попрошу в 57-й раз выйти за меня замуж. Я сама себе обещала, что никогда не буду развлекать себя в браке, только если не разорюсь. Кэрол. Ты разорена. What? Что? Ты хочешь, ты хочешь сказать, что, ввели, что деньги, которые вложили? я вложила в Леонард Моторс, потеряны? Это были не твои деньги. У тебя уже около года нет никаких денег. И на что же я тогда жила? Я осмелился сопровождать твои запросы всеми деньгами, какие только тебе нужны. Надеюсь, ты это поймешь. Я, я притворялся, что делаю для тебя вложения, вложения потому что я понял, что ты... Ну, короче, я не хотел, чтобы ты беспокоилась о деньгах, поэтому я тебе и раньше об этом не рассказывал. Тогда почему ты рассказываешь теперь? Потому что ты сказала, что не будешь развлекать себя в браке, пока не разоришься. Брюс. Тебе понравится, если я выйду за тебя только из-за денег? Мне бы понравилось, если бы ты вышла за меня по любой причине вообще. Ну, предположим, я тебе скажу, что в прошлом я не была... Ну, в общем, я не буду спорить. Мне не важно, почему и что там. Это в прошлом. Ты выйдешь за меня, скажи мне. Ты очень милый, Брюс. Ты был хорошим другом. И, возможно, в прошлом я бы могла с тобой делать дела. Это было бы весело, ты бы потратила больше. И я потрачу еще больше в будущем. Полагаю, что так. Я смотрю на тебя как на роскошь, но у меня и вкусы роскошные. Это сделка, Кэрол? Я бы не стала называть это сделкой. «Свадьба скрипит знатные семейства». Брюс Харди заключил сделку по авиации. Леонард Моторс может быть поглощена синдикатом. Разрабатывается мотор нового типа. Теперь давай составим письмо Брюсу Харди. 24 Уолл-стрит, Нью-Йорк. Уважаемый сэр. Причина, по которой я не хочу обсуждать что-либо, состоит в том, что я более не заинтересован в организации вашего синдиката, который мог бы поглотить Леонард Моторс, о чем и информирую. И я не хочу более получать от вас каких бы то ни было денег или инвестиций в мой бизнес при каких-либо обстоятельствах. Это окончательно и не является предметом дальнейшего обсуждения. Искренне ваш. Проследи, чтобы было отправлено тот же заказным письмом. Hello, Jim. Здравствуй, Джим Hello, Gilligan. Здравствуй, Гиллиган Ты прекрасно boy. выглядишь, мальчик мой Садись Thanks. Спасибо Я не займу time, много right? твоего времени Просто зашел поинтересоваться, хочешь ли ты меня видеть Все еще у истоков компании Я с собой чековую книжку захватил? No. Нет you Полагаю, что ты уже прочитал об этом, как Харди все скупает я ему только что написал письмо, где указал на то, что не нуждаюсь в его деньгах. Вот именно это я и хотел посоветовать тебе сделать. Но он, наверное, попытался бы высадить тебя из компании, если бы взял контроль над ней в свои руки. Так всегда поступают денежные мешки. Ну так можно мне купить немного акций? Несколько недель назад ты не хотел покупать каких-либо акций. Что заставило тебя передумать? Все это писанина насчет Харди. И дело даже не в финансах. Ты все еще летишь, и тебе удалось приземлиться сюда благополучно, мой мальчик. При всех ее деньгах она все равно вышла замуж за его деньги. Это лучшее, что она могла сделать для тебя — выйти за Харди. А в следующий раз, когда увидишь ее, тебе захочется поблагодарить ее за это. Я никогда ее не увижу больше. Я бросил это Геллиган. И это точно. Я знаю, что это так. Леонард Моторс находит новую подстраховку. Брюс Харди заявил о выходе из авиасиндиката. Да, у меня есть акты, я могу объяснить его теперь. Так что ты приходи, штурман. Приходи ко мне, посмотришь на все. Мы можем закрыть сделку по акциям на лонг айленде как только закрутятся колеса к следующей весне. Хорошо, Гиллиган. Увидимся. Лучшие пять вложений денег. Джордж Киллер охотится за ангелочками в своем ревью «Восходит звезда Дели. Конечно, теперь депрессия, мистер Харди, все катится вниз, но не настолько же я дешевка. Вы мне платите как чивы и официанты, и хотите отвертеться с этим? За аренду заплачены полностью, а это квартира и не сцена. Та роль, которую ты играешь, тебе не подходит. Ты гораздо более эффектна в дневном шоу. А можно тебе спросить, какой адвокат выписал тебе лицензию на работу? Ты узнаешь, когда он нарисует сумму тебе на лице, в отношении твоего обещания будет целое дело. Я никогда не обещал на тебе жениться. Я тебе говорил, что таких намерений у меня не было никогда. Ты по возрасту мне в отцы годишься. Если ты хочешь посмотреть, как я умею за себя постоять, увидишь моих помощников в суде. Ты думаешь, что я тебе ничего не плачу? Я знаю, что нет. Вот это this. оставь себе. Миллионы Виталия потрачу на защиту, но, но больше ни единого ни цента, цента в качестве дани Тани тебе. Ни, ни единого цента. Бедная дурочка, ты же just just just просто полоумная. О чем ты? Как это полоумная? Нет, я собираю свои слова назад, you. это большое привлечение. 10 тысяч долларов. Ты могла бы пригрозить большим, right? как бы такое you ему понравилось. А разве я не говорил тебе, что нужно 50? Я сделала лучшее, что могла, Джорджи. Что что не заплакала, как я тебе говорил? Ты мне просто шею сворачиваешь. Теперь не ты, а Сэдди Томпсон будет этим заниматься. А ты что же? Как ты можешь быть главной примой, если ты безголовая? Я сделала все, что могла, Джордж. Это все, что вышло. Не демонстрируй своего невежества. Ладно, мы съели абрикос. Теперь мы нацелимся на грейпфрут. Но ты его не знаешь. Он ужасно упрям. И я тоже крошка. Помню, что в каждой колоде есть четыре туза, а мы сыграли лишь одним из них? Ой, Киби. Да, мисс. Ты не одобряешь моих действий теперь, да? Ой, мисс, я вижу это в твоих глазах. Я пытался не показывать этого. Но это так. Ладно тебе, Киви, хватит. Чего бы тебе не радоваться моему счастью и моему браку. Я радуюсь от всего сердца. Да ладно, Киви. Ты знаешь меня давным-давно. Ну, мисс, если вы меня простите, вы не будете счастливы. С мистером Харди. Почему нет? Конечно, это не так. С ним everything. можно обрести все, что угодно. И потом, sure я не уверена в своем счастье в прошлом. В прошлом вы тоже не были счастливы, unhappy. и вы были and очень одиноки. Ну, допустим, я тебе скажу, что мой брак с мистером Харди не был продиктован эгоистическими соображениями. Это нужно для того, чтобы помочь кому-то еще. И это помогло. Но это все равно для вас несправедливо, как это несправедливо для кое-кого еще и для самого мистера Харди. Ты занудный викторианский старый брюзга. Ты знаешь, что мистер Харди уже целый год платит тебе зарплату? Я получаю ее в банке, а он одобряет. Ты понимаешь, что мы разорены? Debt, у нас полно долгов, и все, что у нас осталось, — это дом. Но мы можем продать этот дом и выплатить долги. Так бы поступил ваш отец, мисс Кэрол. Леонард Моторс. Не начинай спорить. You. Как еще and можно you know, запустить представление, да еще побыстрее? Джордж, а ты не думаешь, что более достойно было бы засудить его? И я полезу в такое? Это же все испортит. И к тому же... К тому же старые повесы привыкли решать вопросы такого рода. Ты хочешь увидеть свое имя в свете рампы? Но я боюсь такое сказать, Джим, он всю свою злость перебросит на меня. Прекрасно. Злость. Вот что мне нравится. Я хочу, чтобы он так разозлился, чтобы напал на Харди. Ты сделаешь так, как я тебе сказал? Да, Джорджи. Так и запомни. Впереди все грани. Испорти пару носовых платков, если понадобится. Помнишь эту сцену в пьесе «Она будет молоденькой мамочкой»? Да. Ну вот, вытяни ring, ее, если придется, и дай мне знать по телефону, когда Джим счет его беспокоить. А ты не думаешь, что... Я гарантирую, как еще ты можешь достичь успеха, если только не твой брат Джим до него набросится. Да, Джорджи. Ну давай тогда, работай. Мне бы мистера Леонардо, пожалуйста. Да? К вам, сестра, мистер Леонард. Спустите ее. Так, так, так. А ты-то что делаешь между Бродвеем и 42-й улицей? Только не рассказывай мне, что ты бросила шоу-бизнес. Что случилось, Линда? Я пришла попрощаться, Джим. Я уезжаю. Куда? Ой, я не знаю, куда угодно. Не спрашивай ни о чем меня, Джимми. Я просто хотела увидеть тебя перед тем, как Ой, я уеду. Джим. Ой, Джим. А что случилось, Линда? Мой ребенок так никогда и не родится на свет. Ты возненавидишь меня, Джим. Зачем мне теперь твой совет? «Ладно тебе, сестра, кто, кто он?» «Да какая разница? Он не женится на мне. Он не может. Он женится на другой. Кто это?» «Я не хочу тебя втаскивать в разбирательство с таким человеком, тем более, когда у тебя все так хорошо. Я думаю только о себе теперь. Кто этот мужчина?» «Ты должна мне сказать, кто это?» Харди, Брюс Харди. Брюс Харди. Да, я отъеду. Если кто-то будет звонить, я к обеду вернусь. Да, сэр. Все нормально, сестра. Брайан, пожалуйста, 63.80. Hello, Привет, Джорджи. Linda. Это Линда. Okay. Все окей. Okay. Ага. Uh -huh. uh -huh. Мистер Харди на месте? Yes, да, Оуэн. Он в библиотеке. Okay. Спасибо. Кэрол. Привет, Брюс. No. Какой сюрприз. Садись. No. Нет, я ненадолго. Я попытался phone. тебе дозвониться, You're но ты не стала мне перезванивать. Я решила, что это было бы трусливо, использовать телефон для того, чтобы я now, такое смогла It тебе сказать. Mean. И даже сейчас, Брюс, это нелегко. Но это не выглядит так, как если бы мы были согласны в том, что ты собираешься Can сказать, так ведь? Ты мне дашь сигаретку? Да. Спасибо. Брюс, ты должен мне поверить, когда я говорю, сэр. «Вас джентльмен хочет видеть, сэр», и говорит, что очень срочно. Извини, дорогая, я буквально на минутку. Здравствуй, Леонард. Что привело тебя ко мне? Я пришел, чтобы сказать, что ваша женитьба с Мисс Оуэн не состоится. Что за чертовщину ты несешь, Леонард? Мне кажется, что я могу сказать... Мистер Леонард — молодой человек высоких устремлений. Он из тех, кто полагает, что жена не должна иметь секретов от своего мужа. Он уверен в том, что я этого тебе не расскажу, поэтому решил рассказать тебе об этом сам. Я пришел сюда не о тебе говорить. Тогда почему же ты пришел сюда? Чтобы сказать Харди о том, что у него нет права жениться на тебе. Он должен жениться на моей сестре. На вашей сестре? Я не знаю вашей сестры. Знаете? Линда Ли... Вам это имя что-то говорит? Значит, вы брат Линдели. Твоя сестра. Я начинаю понимать. И я начинаю понимать. Вы сами виноваты во всем, обвиняете меня. Не вполне, Брюс. Мистер Леонард попросил меня выйти за него замуж. Так чего, что не вышло? Потому что разорилась. и именно поэтому попросил меня вложить деньги в его компанию. Это ложь. Вы знаете, что я не взял и цента ваших денег. Вы знаете, что я отклонил все это. Нет? Вы должны быть не знаете, что я контролирую Леонард Моторс Corporation. Я купил компанию через своих агентов. Можете благодарить мисс Оуэн за это. Это правда? Боюсь, что да. Мы говорим тебе правду. Ну ладно тогда. Я ухожу из компании в таком случае. Я не хочу никакой помощи от любого из вас. Но то, что, что вы мне сказали, не отменяет причины моего прихода сюда. Один момент. Я выслушал вас обоих. Теперь выслушайте Есть меня. Есть кое-что, чего вы не знаете. Именно этом чеке что-то значит для вас? Заплатите Джорджи Киллеру Линда Ли. 10 тысяч долларов от Брюса Харди. Мне жаль, что это так, Харди. И если это что-то для вас значит, то позвольте поздравить вас со свадьбой. Мы вряд ли сможем принять его поздравления, не так ли? Я полностью хочу игнорировать твое прошлое, в принципе, и потому что у меня оно тоже есть. Но когда женщина выходит замуж с единственной целью сделать карьеру своему любовнику... Пожалуйста, Брюс, будь молодцом. Позволь, я сделаю жест. Спасибо, старина. Я тебе покажу это, глупышка. Это особенный номер, который я состряпал для тебя вместе с Гэри Дэвисом. Это будет твой первый номер в нашем новом шоу. Слушай слова. Твои глаза словно звезды, дорогая, Как Венера и как Марс, дорогая. Именно поэтому я влюбился в тебя. Твои поцелуи страстные, а душа аристократичная. Именно поэтому я влюбился в тебя. Твои губы сладкие, капли медовые капают с таким медовым звуком, и постоянно, как пчела, я жужжу вокруг. И все, чего я жажду. Именно поэтому. Поэтому hat, Забери go. свою шляпку oh, и пальто. Но Джим, no, oh. пойдем. Слушай меня, киллер. Каждый раз, когда тебя встречу, будешь получать у меня тумаков. И если я услышу, как ты разговариваешь с моей сестрой, хотя бы по телефону, я тебя убью. Пойдем. Куда мы едем, Джим? Куда-нибудь, где я могу выбить из тебя дурь. Но, Джорджи, заткнись. Салон «Анатоль». Все, что у тебя в меню, Фелиция. Я хочу быть в самом лучшем виде сегодня. У вас особенная встреча, мадемуазель. Очень даже особенная встреча. Ты можешь даже назвать это «Рендеву». Ну-ка, передай мне этот блокнот с ручкой. Спасибо. Дорогой Геллиган, это будет мой первый и последний одиночный полет. Я не вернусь. Own... Ну ты там own... все настроил, Рой. Да, old... все смазал, well, и для вас right. все готово. Okay, ну ладно, полетели. Right. Все хорошо. А Гиллиган. вот это отдай Гиллигану. Ладно, отдам. Спасибо. Hello, Привет, Джим. Hello, a... Привет, Гиллиган. Yeah, Рад тебя видеть, парень. Спасибо. Как у тебя продвигаются дела с продажей акций Леонард Моторс? Я не продаю any? эти акции. Вообще ушел из Леонард Моторс. Это вам, мистер Гиллиган. Ага, спасибо. Я пришел устроиться на свою старую работу. Твоя девушка сегодня тоже приходила. Кто? Мисс Оуэн? Да. Она как раз взлетает. Зажигание. От винта. От винта. Раз, два, три. Что это такое? А что случилось? Кэрол, Кэрол. Перевод Антона Карповского 2012